приветствую всех и сегодня мы будем создавать управление машину с помощью house of hill плагин плагин нужно будет включить в вкладке плагины и давайте приступим а для этого давайте создадим blueprint в хилл от паун назовем его BP Car. дальше нам понадобится blueprint House в Hill. То есть блок для наших колес. Назову его Front в Hill. И также сделаю дубликат и назову его Back в Hill. Единственное, что нам понадобится, это в плагинах включить хаос в Hill. Ну, то есть э -э, хаос поведения машин. Не знаю, по какой причине поведение стандартных машин в Unreal 5 не работает. Скорее всего, из-за раннего доступа. Я думаю, в скором времени оно появится. Так, устанавливаем mesh нашей машины. Так, мы установили mesh. Сразу включим... Э -э симуляцию физики для нашего меша и в настройках э, в Hilmoon Component э, здесь нам понадобится э, добавить наши колеса но для начала мы давайте возьмем engine setup и нашу кривую настроим для старта нашей машины давайте сделаем как нибудь так так и теперь нам нужно во первых Давайте выставим наши колеса. Так, в Hills Setup здесь мы ставим фронт, здесь ставим фронт, здесь ставим бэк и здесь ставим бэк. То есть два передних колеса и два задних. Все логично. Здесь мы напишем кости для наших колес. То есть кости для переднего левого, переднего правого, заднего левого и заднего правого колеса. То есть туда мы вписываем название колес Давайте я покажу Вот у нас название колес То есть каждая кость прикреплена к колесу Колесо, соответственно, прикреплено к кости Так, здесь мы выставили И в принципе здесь нам больше ничего не нужно так, давайте откроем Hill фронт и здесь э, сделаем следующие настройки: affected by handbrake и affected by engine мы поставим галочки. Это нужно для того, чтобы работал тормоз и работало вращение в зависимости от скорости. И также радиус выставим 50 в заднем колесе также выставим радиус 50 выставим то что это заднее колесо rare, и также выставим affected by engine и affected by handbrake в принципе вы можете как бы в зависимости от привода ставить тормоз но я поставлю тормоз так и max step angle это у нас поворот и affected by steering это тоже поворот то есть на задние колеса мы поворот не выставляем а на передние мы поставим поворот 45 градусов и также включим возможность собственно этого поворота компайл давайте перейдем сюда и здесь добавим spring arm, и на spring мы добавим камеру для того чтобы мы могли уже наблюдать из этой камеры за поведением нашей машины поставим use спаун control rotation К камере сбросим локацию В принципе дистанция нормальная и давайте займемся управлением вам понадобится создать ивенты если у вас их нет но если вы делаете уже в каком-то проекте то у вас по-любому будут ивенты look up look turn то есть это повороты мыши по осям и здесь мы поставим от контроллер Яв и от контроллер Pitch Input. То есть, ну, как в обычном управлении. Давайте выставим машину. И здесь выставим автопассесс на Player 0. Это нужно для того, чтобы мы вселились в машину. Так, мы вселились в машину, и, в принципе, да, у нас камера поворачивается давайте поставим повыше посмотрим на симуляцию физики так давайте создадим анимационный blueprint Heal Animation Instance, если у вас включен плагин House Heal, то соответственно у вас будет этот Animation Instance. Так, давайте назовем его Car CarAnimBP, откроем его и здесь нам буквально нужно две ноды для того чтобы это все настроить, но Так, давайте найдем в Hill-Controller for Hill, Поставим сюда, и здесь uh, MeshSpace RavePost. Uh, если у вас этих нот не будет, проверьте в сеттинге то, что у вас должен быть установлен именно инстанс от плагина. Так, теперь давайте сделаем движение нашей машины. У меня есть event input axis car movement forward, car movement backward. Эти event, соответственно, стоят на клавише W, назад это S, и поворот влево-право это A и D. Достаем в movement компонент, и здесь... Uh, нам нужен set trotel input и подключаем наш event здесь нам нужен uh, break uh, set break input также подключаем его и здесь uh, нам нужны будут повороты давайте посмотрим наше движение мы двигаемся вперед двигаемся назад Принципе, это работает. Так теперь нам нужно сделать повороты машины. Так здесь нам нужен сет. тут здесь нам нужен сет да лучше тянуть от hill moment поскольку сложно найти когда просто вызываешь ноду и возьмем Bar, и добавим соответственно наш тормоз. Это у нас Handbrake. Uh, Handbrake hand input. Да, лучше от moment компонента тянуть, поскольку долго долго искать его. Uh, так. Нажимаем, тестируем, мы можем поворачивать, мы можем, собственно, ехать. И управление у нас работает. И уже, думаю, в следующем уроке мы рассмотрим уже то, чтобы наши колеса вращались, поворачивали. И так далее. На этом урок подходит к концу. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.